Доходность гривневых вкладов для населения с начала года снизилась значительно. Падение ставок наиболее ощутимо в сегменте краткосрочных депозитов. Так доходность срочных вкладов на месяц снизилась почти на 2% процентных пункта до 14,6% годовых. Почти 17% годовых можно получить по трехмесячным вкладам, чуть более 18% годовых по долгосрочным годовым вкладам. Объем депозитов населения за год снизился почти на 8%. На конец апреля он составляет почти 419,5 миллиарда гривен. Из них 75% ⁇ это срочные вклады. Итак, рассмотрим наиболее доходные трехмесячные гривневые вклады для населения от банков из числа 50 лидеров рынка. Во внимание принимались депозиты с минимальной суммой не более 20 тысяч гривен. Сразу три банка предлагают наивысшую ставку в 23% годовых, минимальная сумма у всех 1000 гривен. При этом Банк Глобус и Платинум Банк начисляют проценты ежемесячно, а Идея Банк в конце срока. Досрочное снятие средств предусмотрено в двух предложениях. Ставка в таком случае составит 1% годовых, а вот частичное пополнение возможно только в Банке Глобус, минимум на 1000 гривен. Чуть меньшую ставку предлагает БМ-банк, при этом отсутствуют опции частичного снятия, пополнения и досрочного расторжения. На сегодня у нас все, а просто банк вам желает принимать только правильные финансовые решения.